Чому так важливо будь-який документ який би винно був чи заява банальна якась все ж таки довіряти фахівцям бо від маленького нюансу может потім залежати вся справа так действительно я считаю что каждый должен заниматься своим делом для того чтобы оказывать профессиональную юридическую помощь я учился пять лет 5 лет работал в прокуратуре и вот шестой год уже работаю адвокатом. Я имею опыт работы, я имею те знания, которые не имеет ну, обычный человек, который не связан с юриспруденцией. Поэтому, конечно, для того, чтобы достичь желаемого результата, желательно сразу обратиться к профессионалу. Конечно, когда отношения с адвокатом обретают уже форму постоянную, то человек может быть уверен в том, что он защищен на протяжении 24 часов в сутки. Потому что когда мы с клиентом уже заключаем договор, э -э, обговариваем все нюансы, я всегда готов прийти на помощь э -э, в любой, даже в самой неожиданной ситуации.